Вот так. Многие интересуются, как выглядит плодородная смесь. Вот. Это верхний слой земли, перемешку сторков. Она черная для всех видов глаза и для всех водок. Вот так вот тут.